Здравствуйте, дорогие коллеги и зрители моего канала. Меня зовут Юлия Бонина. И в этом видео я покажу вам, как добавить в свой список контакта другого человека, да, нового пользователя Telegram, если вы знаете его номер мобильного телефона. Для этого вам необходимо в левом верхнем углу нажать на три линейки и пройти во вкладочку «Контакты» выбрать в открывшемся окошечке слева внизу добавить контакты и внести его имя и фамилию да? ну, например вам показываю и нажимаем создать все, то есть есть список контактов далее как вы можете еще например, если вам э, чей-то контакт прислали да, то есть вам прислали вот контакт человека вы нажимаете просто добавить контакты да, на вот эту вот э, голубую надпись у вас также открывается окошечко с этими контактами если вы ничего тут не изменяете, ничего не дописываете, нажимаете просто «Создать». Все, и у вас открывается диалог с этим человеком. Далее, хочу еще показать вам, как поделиться э, контактом э, с другим человеком. Например, я хочу отправить этот контакт да, другому человеку. Что я для этого делаю? Я нажимаю на э, фамилию, имя этого человека, открывается... Э, Подробная под... информация да, про этого пользователя. Я нажимаю «Отправить контакт» и выбираю получателя. То есть, кому я хочу отправить этот контакт. Выбрала и нажимаю «Отправить». Вот таким вот образом вы можете добавлять новых пользователей Telegram в свой список контактов, а также делиться контактами уже имеющихся пользователей с другими людьми. Если будут вопросы, обращайтесь с удовольствием, отвечу вам.